Старт проекта был сегодня 2 мая 2022 года. Напоминаю, что проект от надежного админа, с которым мы будем зарабатывать большие деньги как с вложениями, так и без вложений. Лично я буду инвестировать 20 тысяч рублей, и мой доход в час составит более 1000 рублей, а если быть точнее, то 2520 рублей.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 Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете инвестировать 20 тысяч рублей на 10-й тарифный план, то есть 899% за 70 часов, то наш доход составит 180 тысяч рублей. А каждую минуту мы будем получать по 42 рубля. Друзья, ну давайте я создам свой первый депозит, а далее мы с вами разберем партнерскую программу.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 Здесь вы также можете рассчитать свою прибыль. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании, статистика компании Investium. Друзья, проект совершенно новый, он работает 0 дней. У участников на данный момент 371 человек. Проинвестировано более 300 тысяч рублей. Выплачено более 25 тысяч. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров. Друзья, также в этом проекте есть отзывы от участников проекта. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы и с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Ну вот, друзья, по моему депозиту уже прошло начисление. Сейчас давайте мы с вами проверим проект на платежеспособность. Друзья, но перед тем, как выводить свою прибыль, нужно обязательно указать свои платежные реквизиты. Но сейчас давайте проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю PR. Сумма для выплаты 126 рублей. Статус у моей заявки ⁇ Успешно ⁇ Давайте я перейду в свой PR кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 124 рубля копейка. Выплата с проекта ⁇ Инвестион ⁇ друзья, проект платит.